Привет, меня зовут Альбина Тыщенко, и в этом уроке мы разберем важную тему – это сопровождение. Зачем же нужно сопровождать а, плотно наших партнеров? Конечно, при плотном сопровождении большее количество новичков включится в работу, разберут суть бизнеса. Сразу хочу вам сказать, что наш бизнес, наш проект, наша команда кардинально отличаются от привыкшие для нас системы работы на наемной работе или от мелкого предпринимательства где ты один в поле воина отвечаешь за себя главный критерий успеха в нашем бизнесе это работа в команде и работа с наставником и готовность обучаться большинство из вас сюда приходит не зная как что делать и вот это состояние пустой чаши, готовность обучаться вам поможет здесь реализоваться. При этом, когда вы умеете с сложностями идти к своему наставнику разбирать слышать его рекомендации это классный навык который вам поможет ну и конечно вы один никогда здесь большого результата не сделаете и работать в команде тоже нужно уметь уметь хвалить благодарить и какие главные пункты вам помогут в работе этот бизнес бизнес-отношений все кто к вам приходит это такие же обычные люди как и вы по ту сторону экрана есть те же проблемы, дети, там, сессии и так далее, но при этом здесь каждый может реализоваться, неважно, какой возраст, какой опыт, какое образование. Но чтобы вот все-таки люди сдвигались, ваши новички сдвигались, нужно с ними просто говорить. Говорить о целях, говорить о решении каких-то задач. Это бизнес-бизнес-отношений идти навстречу своей команде. При этом, если вы видите, что ваш новичок не продвигается, он не понимает, зачем нужно приглашать, зачем нужно делать заказ, скорее всего, плохо разобрали суть бизнеса. Можно созвониться, можно прямо в чате разобрать, можно еще какие-то дополнительные видео дать. Но чаще всего дальнейший рост не идет как раз-таки от незнания, непонимания, а зачем мне это нужно делать. Разбирать плотно а, со своими новичками. Честность. Говорите всегда правду. Не надо врать. Это э, вам не поможет. Когда вы идете на теплый рынок, э, приглашаете ваших знакомых, они вас спрашивают, э, а что за проект? Вы говорите честно, я только сама начинаю, у меня есть наставник, который подробнее расскажет, давай я тебя с ним познакомлю. Или, э, а сколько ты сам зарабатываешь? Ты знаешь, я сама только начала, вообще разобрала маркетинг-план, э, там классные возможности, есть возможность заработка я вижу, там есть премии, давайте я познакомлю с теми людьми, которые уже зарабатывают, и они тебе подробнее расскажут. Если кто-то отказывается, говорит, нет, ну ты сделаешь результат, потом я приду, нормально, потому что даже через 2-3 года вам будут нужны люди, если вы захотите зарабатывать еще больше. Поэтому к этому относитесь абсолютно спокойно, не уговаривайте. И только плотное сопровождение тех, кто уже согласился, вам поможет развиваться. Система работает, я уже проверила на себе. Чем удобна эта система? Каждый из вас приходит и а, попадает в эту структуру, и получает плотное сопровождение, я больше чем уверена, каждый из, вас, каждый из вас имеет чаты, где сопровождают вас наставники, и не только тот человек, который вас пригласил, но и менеджеры. Так вот, ваша задача стать таким же классным спонсором, сопровождающим наставником. Я делаю, ты смотришь. Скорее всего, большинство из вас уже в рекрутинге, и вы приглашали, мы рассказывали, вы смотрели. Да? Второй этап. Мы делаем вместе. То есть как только ты осваиваешь какие-то а, моменты, когда, например, я не на связи или твой наставник не на связи, а ты уже знаешь, что сказать, ты подключаешься и мы совместно это делаем. Ну, например, когда ты выходишь в рекрутинг, ты уже сам рассказываешь о сути, а мы при этом находимся в чате, если вдруг ты не знаешь, что ответить, мы все равно помогаем, мы вместе. Потом ты делаешь, я поддерживаю. А, наступает такой момент, когда мне партнер говорит, все, я все поняла, я... можно я сама игру? Окей, но меня все равно добавляю в мини-чат, и я буду а, на подхвате. И если я вижу, что человек справляется, супер, значит, это уже четвертый этап, это самостоятельный лидер, у него растет организация, классная. А, но запомните, в этой системе никто за вас не будет делать. То есть идея такая, сейчас я отсижусь, и о, все пойдет, все сделают за меня. Нет. Когда мы работаем с вами, у меня есть четкая система, по которой я вижу, либо человек включается свою работу, либо я иду за следующим активным партнером. Твоя задача быстро научиться то, что делаю я вместе с тобой. При этом дать себе время. Обычно я говорю, дайте себе год на ежедневные действия. Не делайте выводы, поспешные после первых неудач дайте себе время на результат, но не давайте себе выбора, получится или не получится. Я делаю до результата. При этом при грамотном построении структуры у вас все пойдет. На первой команде мы с вами научимся выстраивать систему. Повторяя с каждой новой командой, вы будете увеличивать свой доход на 20-30 тысяч рублей. В рекрутинге ваша задача и в принципе в сопровождении с новичками не угодить а грамотно рассказать о возможности и обучить. Не надо уговаривать, упрашивать. А, наш бизнес а, состоит из потока кандидатов, с которых вы уже сами выбираете тех, с кем вам будет комфортно работать. При этом а, никого на вершину горы за уши тащить не буду и вам не рекомендую, иначе за мной будет вереница оторванных ушей. А, быть счастливым, свободным никого не заставишь, это только личный выбор, а, работать на себя. Работать в крутой команде, работать с наставниками, получать постоянное обучение, поддержку, бывать на крутых мероприятиях, путешествовать. путешествовать. Наш бизнес абсолютно для всех. Я приглашаю абсолютно всех, а, но не все для этого бизнеса. Лишь 10% населения могут стать предпринимателями, то есть сделать выбор, а, в, работать на себя. При этом, ну, вот эта самостоятельность не появляется у вас сразу в нашей команде, это логично, вы еще не знаете, как правильно строить а, команду, и поэтому все-таки прислушиваться к наставнику в начале стоит, потому что первую команду мы с вами строим вместе, на которой вы уже учитесь, а, повторяете действия, вам ничего не нужно придумывать, а, система уже отработанная, мы а, получаем а, премии каждый год, мы выращиваем новые команды, новые директора появляются в наших командах. Цель дупликация действий. Не просто дубликация одного человека научить дубл, а дупликация, то есть тиражирование, многократное повторение наших действий. Научи партнеров делать то же самое, что и ты, и тебя ждет успех. Грамотное построение команды. Как сделать результат? Во-первых, выйти на одну регистрацию в день. Каталог длится три недели, это 21 день, 21 регистрация. Когда у вас создается поток новичковый, да, если у вас уже получается, нужно из этого потока выявлять активных. Еще раз напоминаю, активные проявляют себя сами, они задают вопросы, они готовы обучаться, они готовы работать с вами как с наставником, они готовы работать в команде. Задача, когда у вас появляется один активный, все-таки найти еще таких же активных и сформировать свою ключевую команду. Запустить командный рекрутинг, то есть когда ваши партнеры не просто сделали заказ, не просто как бы потусили в чатах, а тоже начали рекрутировать. Цель, чтобы в команде появились зарабатывающие партнеры. Поэтому, когда командный рекрутинг запускается, нужно выявлять уже лидеров, которые готовы стать директорами, брать ответственность. И, безусловно, вы начнете зарабатывать больше, когда ваши партнеры начнут зарабатывать больше с любой директорской структуры вы будете получать 5% постоянного дохода. У вас работает человек сам, а вы получаете 5%. Выращиваете новых директоров, еще получаете. Такие сроки. Безусловно, сроки вы ставите а, вы себе сами. А, получилось ли у меня выйти на 21 регистрацию в первые месяцы, когда я пришла в этот бизнес? Конечно, нет. Не сразу это все получается, это нормально. И просто дайте, опять-таки, себе время, год на ежедневные действия, которые мы вам тоже дадим. Какие действия делать, мы вам обязательно дадим. Но при этом, если вам быстро нужны деньги, я вам вот дам ориентир. Смотрите, директор с доходом от 20 тысяч рублей. Это команда, где 50 человек делают средний заказ 150 баллов. Соответственно, можно ли, например, за два каталога, это 41 день, нарекрутировать 50 человек, которые сделают 150 баллов? Вполне возможно. У нас в нашей истории были такие результаты, за каталог, за два делали звание директора. Но, безусловно, если у вас был предыдущий опыт какой-то руководящей должности, умение а, там, организовывать команды, а знания уже, например, о бизнесе, о продукте, то это можно сделать быстро. Если у вас нет такого опыта, я сама лично вышла на звание открытого директора за 5,5 месяцев. И то считаю, что это было очень быстро. Есть по команде партнеры, которые меня повторяют, есть, которые дольше выходят. Год, два. Все зависит от от вас и от вашего желания зарабатывать. При этом помните, что у нас действует а, банк действий. Все накапливается. И ваши действия накапливаются, и ваше бездействие накапливается. Если вы сейчас чувствуете, что у вас что-то не получается, подумайте, что вы делали 2 Три дня назад, месяц назад, 2 месяца назад. Если у вас все получается, вам нужно просто продолжать, не останавливаться, а просто накапливать действия. Иногда такое бывает. Вы делаете рассылку, сегодня много откликов, несколько регистраций, завтра вы делаете то же самое, но почему-то нет результата, и вы останавливаете. И бездействие оно порождает дальнейшее отсутствие результата. Не останавливайтесь, не надо думать, что у вас что-то не так. Все у вас так. Бывают дни, бывают праздники, бывают, что отклики потом доходят на следующий день, но это накопительный эффект. Дайте себе время на ежедневные действия. Как строится грамотно команда, откуда вообще берутся товарообороты и бонусные баллы? Баллы идут от командного потребления. Каждый зарабатывает на своем уровне. Чтобы у вас не было такого состояния, что только я одна зарабатываю и все, вам нужно изучить будет в онлайн режиме маркетинг план компании в котором понятно, что каждый на каждом этапе может зарабатывать в моей команде и в вашей в том числе. Да, в вашей команде будет где-то 80% людей, которые просто потребители, то есть которые зарегистрируются, потому что знают бренд, хотят поучаствовать в акциях, может быть даже они придут на бизнес, но останутся в качестве пользователей дисконта. А будут где-то 20% ключевая команда, которую будут тоже приглашать. И конечно основная цель, чтобы вот эта ключевая команда тоже зарабатывала и безусловно в компании это все продумано командное построение дает быстрый и стабильный рост то есть я как спонсор вам могу отдавать регистрацию, ну или не я, а ваш наставник, вы включаетесь в рекрутинг, от вас идут уже регистрации, ваши партнеры включаются в рекрутинг, тоже идут регистрации. Соответственно, товарооборот суммируется, каждый получил продукт, поставил в свою ванну, он так и так этим, это делал раньше, да? и при этом товарооборот растет, и каждый на своем уровне получает доход. При этом первую команду мы делаем вместе, индивидуально, вторую запускаем тогда, когда вы уже умеете рекрутировать. Вы туда регистрируете, ваш наставник или спонсор уже туда не рекрутирует, вы сами рекрутируете, запускаете своих людей. При этом мы все равно одна команда, то есть мы в общих чатах, вам не нужно будет отделяться. Нет, безусловно, всю систему вы просто повторяете из каждой новой выстроенные структуры ваш доход будет расти. Ну а если у вас появляются структуры, которые становятся тоже директорами, то за каждую новую структуру вы получаете премии. Лично вы как директор получаете 100 тысяч рублей, если в вашей команде вышел директор пятьдесят два директора, 200 тысяч, три директора, 300 тысяч, четыре директора, 400 тысяч классные премии согласитесь. А при этом все регистрации, которые первые вы проводите, обязательно в, плотно в сопровождении со своим наставником. Вот первой регистрации все-все-все и сопровождение плотно со своим наставником, потому что грамотно регистрировать людей, чтобы они попали в эту цепочку, вам уже подскажет ваш наставник. Ну, в целом обязательно указывать номер последнего зарегистрированного в ветке, куда вы отдаете регистрацию. Где брать номер, вы обязательно получите информацию от ваших наставников, первые разы вам дает наставник, потом он вас научит, где это смотреть. Какая рекомендация сейчас? Хотите крутую, растущую, классную команду, выделяйте на нее ежедневно время. Порекрутировали, пошли в мини-чаты работать с людьми. При этом бывает такое, что кто-то стесняется из новичков. Вот вы им дали задание посмотреть видео, они вам не отвечают. Напоминайте, что время идет, что нам нужно с тобой двигаться и помогайте своим новичкам, чтобы не запутаться как кого сопровождать, вы под видео получите вот такую вот таблицу, где нужно выписать новичков, которые у вас уже есть, которые есть в обучении. Возможно, сюда же выписать тех новичков в мини-чатах, которых вы есть. Это, возможно, ваш спонсор вас туда добавил или ваши новички новичков начали приглашать. И здесь шаги сопровождения, которые мы даем. И просто, когда вы приходите к новичку, вы уже видите так, этот человек вот на этом этапе, давай-ка я с ним проговорю, что ему непонятно, почему он не отвечает. Как, какие этапы сопровождения есть. Все очень просто. В рекрутинге вы создаете мини-чат, в котором находитесь вы, там ваш спонсор, наставник. И называйте этот чат, например, именем, фамилией и пишите о сути работы. Когда о сути работы в этом чатике рассказали, человек готов приступить к обучению, мы даем подписаться на группу ВКонтакте, на Инстаграм, плюс коротенькое видео о сути. Потом проводим регистрацию, обязательно нужно проводить активацию, то есть если человек не придумал пароль, мы следующего человека в команде не сможем зарегистрировать. Поэтому э, внимательно будьте на связи, э, уточняйте у новичка, когда проводите регистрацию, ты сейчас на связи, я тебе на почту вышло письмо, тебе нужно будет там, придумать пароль. Все, активировали. Дальше в разбираем суть бизнеса, 8 видов дохода, истории, книги, если сами еще не прочитали, бизнес, тафорет, 10 уроков на салфетках, вот эти две важные книги прям в первую очередь. Потом уже Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа», «Квадран денежного потока» и фильм «Секрет». Сейчас поймали себя на мысль, что еще не читали, тогда бегом читать, потому что с вашими партнерами важно будет обсуждать эти книги. Это основа в этих книгах, все-таки та самая суть. Разбор сути, ответы на вопросы, при необходимости мы проводим созвон, если что-то непонятно, или очень активный партнер. Если все понятно и человек разбирается, мы дальше разбираем акции, сайт и заказ. И переходим уже в школу ЯПрофи и начинаем рекрутировать с новичком. В принципе, очень простые и легкие шаги. Вы каждый прошли эти этапы. Просто нужно повторять со своей командой. В случае, если ваш партнер не может сделать заказ, молчит на этапе заказа. У новичка, например, ну, бывает страх, да? а как это делать, а что делать. Сейчас мне скажут закупиться там на 100 тысяч рублей. Да? Разговаривайте, уточняйте. У тебя есть возможность оформить заказ. Нет возможности оформить заказ. Почему? Например, зарплата на следующей неделе, или там не дом в другом городе, или там боится, да, вообще, как сейчас я деньги куда-нибудь приведу, там, и так далее. Напоминаем, что компания уже 50 лет на рынке, обязательно знаем все факты гордости компании, знаем, что компания уже давно работает, при этом объясняем алгоритм заказа. Соответственно, вы уже пробовали заказ, вы уже знаете, как помочь, объясняете, что заказ идет 4-5 дней, оплачивать можно вот в течение этого времени, при если ты оплатил заказ и не можешь забрать, ты можешь позвонить на сервисный пункт обслуживания, договориться. Часто идут на, на встречу, оплаченный заказ хранят и говорят, ну, когда сможешь а, забрать. Но это опять по договоренности. А, вот. И... А... Если человек серьезно настроен и блок какой-то из-за заказа, всегда просто разговаривайте, может быть он найдет выходы. Здесь нужно подсказать еще про бьюти-чаты, про то, что не обязательно личный заказ, что у вас могут быть заказы ваших родных и близких, что это очень легко и просто, вы сами уже оформляли заказы и можете помочь. Динамика. Не затягиваем обучение, не затягиваем результат, иначе работа будет проведена в ноль. Не выпадаем, то есть планку себе ставим каждый день на связи со своими партнерами. При этом должна быть командная работа, утепление. Новичок помимо спонсора обязательно должен знать наставников, менеджеров. Это нормально, если вдруг так произойдет, что вы общий язык не найдете с новичком, а он найдет с менеджеров из команды и все пойдет. Да ради бога, пускай работают. Ему будет приятно, что ему помогают, что всегда есть несколько человек на связи, поэтому у нас работают мини-чаты. Итак, как запускается новичок? мини-чат регистрация, потом общая информация, у нас есть еще общий командный чатик. До заказа дошли, заказ оформили, школу я профи, учимся работать по теплому. Даже если ты сам не стал работать по теплому, теплым могут привести а, твои партнеры. Вообще мы живем в мире рекомендаций. И даже если сразу теплый не пришел, он придет чуть позже, как я в свое время два месяца наблюдала за джемилей и пришла, потому что поняла, что она не с промо, стойкими, не с каталогами. Отказы это нормально, но с теплым все-таки важно уметь работать. А, холодный рынок это создание инструментов, страничек, уметь рассказывать о сути самим, проработать свой страх, неумение, рекомендация проводить не в записи суть бизнеса, а прямо каждый раз вживую. Ну безусловно у нас такое бывает, что студенты на паре, мама укладывает ребенка, тогда всем иметь запись в сути бизнеса, скидывать в WhatsApp запись и ВКонтакте обязательно. Планирование, обязательно знать свой план, какой доход вам нужен. Сопровождение, следующий да, личный товарооборот, групповой товарооборот, созвон с менеджером и вручение диплома. На этом обучение не будет заканчиваться. Вы сами, личные ваши партнеры будут развиваться постоянно. У нас есть школа личного бренда. Как сделать красивую страничку, вот как, например, у меня. Как сделать так, чтобы вам сами люди писали? Как вообще не упасть лицом в грязь перед теплым, потому что они будут наблюдать за вами и это уже в отдельной школе. Чат менеджеров, когда вы становитесь менеджерами, мы уже работаем над функционалом менеджера, как сопровождать команду. Чат директоров, ну и, конечно, у нас постоянная-постоянная командная работа. Какая сейчас задача у всех? Освоить все этапы сопровождения. Пять первых регистраций, вообще под контролем спонсора, ну и в целом вы дальше продолжаете работать. Сами делайте три правила и учите этим трем правилам своих партнеров. Потребляй, посещай, приглашай. Потребляй продукт, участвуйте в акциях, пройдите стартовую программу сами, участвуйте в программе «Максимум», делайте 150 баллов и вообще все клюшки будут вам. Посещайте, если у вас есть возможность в городе посещать офлайн встречи, это вообще будет круто. Ваша жизнь не будет прежней, если вы посетите какое-то мероприятие от компании. Но при этом, для тех, кто не имеет такой возможности, я сама была в декрете с малышами, не могла никуда ходить. Поэтому все онлайн обучение, слушайте тренинги в 9 утра планерка в 14.00 тренинг, их посещать и приглашай Это правило постоянно получается, не получается рекрутирование в основе, вам кажется, что у вас не получается, идите рекрутировать, вам кажется, что там партнеры не включаются, идите рекрутировать. И запомните, нет ничего невозможного. Я здесь была таким же новичком, как и вы. Сейчас получаю премию. И вот секретный секрет, который мы вам сейчас даем. Это ваш ежедневный план, который приведет к результату. Просто э, 5000 э, шагов к успеху. Что такое 5 километров пробежать в марафоне? Это сделать 5000 шагов к успеху также и здесь что такое директор директор это ежедневные действия направленные на рекрутинг на сопровождение партнеров активность в чатах на развитие лидерства этот план вы тоже получите в сегодняшний у меня начинаете вести список своих новичков и можете Вести свой ежедневный план, здесь 21 день, 21 день длится каталог, и вы просто отмечаете, что вы успели сделать. А потом, когда вы захотите себе сделать диагноз и сказать, у меня не получается, вы просто вот с этим чек-листом приходите к наставнику и показываете, что вы сделали, чтобы у вас не получилось. И я всегда говорю, давайте диагноз вам будет ставить наставник. Когда вы приходите к врачу, к доктору, вы говорите, у меня ангина. Он говорит, с чего взяли? У меня болит горло, у меня температура. Вы сдаете анализы, а у вас мононуклеоз. А это абсолютно два разных заболевания. Ангина лечится антибиотиками, мононуклеоз – это вирусное заболевание, не лечится антибиотиками. И, соответственно, если вы сами приходите и ставите диагноз, то зачем вам врач, правда? Если вы можете на наломать дров. Также и здесь. Вы когда приходите к наставнику, говорите, у меня отказывают все. Окей. Сколько сделал голосовых контактов, что все отказывают? Все 8 миллиардов людей, которые на земле, все отказали. Или все-таки двум трем то рассказал и все. Диагноз вам поставит наставник, при этом у нас не стоит задача ковыряться в прошлых неудачах. Мы э, видим, что ты делал и идем дальше. Делать результат. Потому что, еще раз запоминаем, мы делаем не потому, что я попробую и все. И если вдруг не получится, я сдамся. Мы делаем не потому, что там ну ладно, я посмотрю, что получится. Мы делаем до результата. Мы пришли сюда за деньгами. Мы все разные, но всем нам нужны деньги. И вот этот ежедневный план, который приведет вас к результату. Просто научите ваших партнеров повторять ваши действия, и все получится.